Доминго. Первая в мире международная децентрализованная клубная бизнес-система. Основные направления Доминго. Первое. Бизнес-клубы. Выбирайте клуб по интересам, общайтесь в кругу единомышленников, делитесь опытом, знаниями и монетизируйте свои увлечения. Второе. Крауд-инвестинговая платформа. Создавайте свой инвестиционный портфель и получаете растущий пассивный доход от активов Доминго. Предлагайте свои проекты, требующие финансирования, и получайте готовых инвесторов свои стартапы и бизнесы. 3. Кэшбэк-сервис с многоуровневой реферальной программой. Получайте возврат части денег, потраченных на товары и услуги. Зарабатывайте с каждой покупки участников, зарегистрированных по вашей ссылке до 5 уровней вниз. Экономьте деньги на покупках и создавайте постоянный источник дохода с кэшбэк-сервисом «Доминго». Четвертое. Криптомонета «Краудкоин» — децентрализованное средство оплаты. Технология блокчейн является гарантом защищенности. Также вы получаете свободу и независимость от государственных границ и возможность мгновенно переводить средства в любую точку мира при минимальных комиссиях. Инвестируя в Краудкоин, вы застрахованы от финансовых потерь, так как монета подкреплена реальными ресурсами, товарооборотом и внутренней стабилизационной программой Доминго. Купив монету, вы многократно приумножаете свой капитал за счет стабильного роста ее курса. Выбирайте одно или несколько направлений клубной бизнес-системы, которые будут приносить вам ежедневную прибыль. Регистрируйтесь в Доминго, получайте евродоли в подарок и создавайте пассивный доход уже сейчас.